Отвечу на вопрос, который болит сегодня утром, не собиралась не входить ни в какие эфиры, но я психолог-коуч, психотерапевт, помогаю людям через знания психологии навести порядок в своей голове, улучшить свои отношения в имеющихся отношениях с семьей, среди детей, среди родных и так далее. Встретить свою половинку, потому что людей куча тараканов, боли позже прошлого, из-за более чем нет, не более, а около 10 лет, там 9 с чем-то, я работаю в интернет. И в этот период времени я увидела, что одинаковый принцип подхода, как себя продавать. И мои ученики, с которыми я работаю, потому что я уже помогаю не только людям, которые хотят там, отношения улучшить, здоровье и так далее, а уже стала помогать какое-то время и своим коллегам, которые застряли. Это MLM-предприниматели в том числе, это коучи, врачи, консультанты, преподаватели, которые хочут, просто хотят быть полезным миру, и они вышли в интернет. Так вот, основной принцип – это позиционирование, это оформление своей странички, кому, чем и так далее ты помогаешь, это эфиры, это статьи, и, конечно же, сегодня речь пойдет о том, что люди, даже которые не которые прошли уже даже платные программы они продолжают бояться продавать и вот я выложила маленький пост что нужно самое главное для того, чтобы вас покупали и вот вы пишете процентов быть уверен в своем продукте супер продолжать дальше если у вас не получается показывать выгоду своего продукта все это правильно но, друзья мои Самое главное, самое главное, чтобы вас покупали, это нужно продавать. Люди не могут знать, что вы там пишете. Красивый пост, выступаете, показываете свою какую-то, не знаю, жизнь свою показывать. Да, нужно открываться, показывать, что вы нормальный, адекватный, живой человек. Вам нужно эфиры проводить, вам нужно писать статьи про себя. Вам нужно, вам все это нужно делать. Но только, друзья мои, если вы уверены в своем продукте, будь то вы коуч, психолог, будь то вы там, врач, будь то вы специалист, лидер МЛМ, у вас вы точно уверены в продукте, в котором э -э, вы туда пришли, в эту компанию. Что я хочу вам в этом случае сказать? Вы боитесь, вы боитесь продавать. И вот... Сегодня утром сижу тут, пью кофе, значит, качаюсь на своей качалке, думаю, сейчас вот тут закончу, буду заниматься своими делами. И тут смотрю, моя ученица, значит, пишет такой красивый призыв о полезности своего продукта. И что? И она его не продает. Она, его не, она не говорит, что нужно сделать, поэтому, друзья мои, чтобы у вас покупали, нужно продавать. Надо писать. Зайдите по этой ссылке. Пропишите, зайдите ко мне на консультацию. А, нужно призыв делать к действию. А почему люди этого не делают? Как вы думаете? Не потому, что они не знают. Пройдено куча тренингов. Вложено немало денег. Ну, те, кто платит себе, понятное дело. Те, кто бесплатно ходит, ну, получают информацию. Но ну, вам тоже так будут платить. Потому что если вы бесплатно только ходите, и с одного тренинга в другой, ну, знаете, как вы, так и к вам. Но даже если и так, то вы не платите, а просто обучаетесь, то если вы уверены в своем продукте, в своей услуге, в своем MLM-продукте, в своей коучинговой программе, в своей услуге, которая вы психотерапевтическая какой-то и так далее, вы преподаватель вы начали работать в интернете, писать посты, делать видео, но вы не призываете людей купить, то как же они у вас будут покупать? Как? Поэтому ваша задача – показать, куда им прийти, на что кликнуть, на какую анкетку, по какой ссылке перейти. Понимаете? На самом деле, мое вот наблюдение, как психотерапевта, как человека, который работает с человеческими... Грюками уже более 20 лет, там около 25 мое наблюдение такое: люди боятся. На самом деле страх не в том, чтобы написать ссылочку на анкету или сказать: Заходите, приходите, а, а вот, вам, вот вам, вот это, вот это, вот это. Люди не это на самом деле боятся сделать. В глубине есть страх. А что скажут? А вдруг у меня не получится? А вдруг мне откажут? А вдруг у меня будут смеяться? Хотите я вам отвечу, что нужно в этом случае делать? В этом случае вам должно быть пофиг, что о вас подумают. Потому что вы, а, уверены в своем продукте, б, вы четко знаете, что вы чем-то человеку можете помочь, с, у вас должно быть, в голове отложено, что вы не доллар, что всем нравится. К вам придут те, кому ваша энергетика подходит, кому ваш стиль подходит. Мне сейчас все равно, кто мне что напишет, ну, не все равно, конечно, когда люди попадаются в такие, ну, в общем-то, негативные тролики, я их просто понимаю, что это несчастные люди, как психотерапевт, я их сразу диагноз ставлю. Но было время, когда я переживала, когда... Какую-то фигню писали, когда ну, люди... Знаете, интернет это та, та штука, когда... Та, та, то пространство, где собрано вот все, что только можно в этой, на этой планете. Когда женщина или мужчина выбирает своего человека на сайтах знакомств, например, говорят, ой, там все такие рассякие там есть разные. У вас просто должно быть э, четкий, э, четкое понимание, кого вы хотите. Фильтр должен быть. То же самое, если вы в МЛМ работаете, помогаете здоровьем, помогаете бизнес, там, у кого-то бизнес на путешествиях, у кого-то бизнес, там, на биодобавках, на косметике, людям это все надо, выбирайте своих людей. Ну, конечно, если вы работаете по принципу органического контакта, как мне некоторые говорят, вот я работаю по-старому, я иду на холодный рынок и там работаю, супер! это ваш выбор. Но если вы пришли работать в интернет, вам не нравится впаривание, спам, то вы можете тут очень красиво и правильно делать. Изучите эти все фишечки, правила и делайте хорошие грамотные посты, видео. Открывайтесь людям и приглашайте их, чтобы они проходили с вами консультации. Вы им давайте пользу на консультациях, не просто впаривайте, упомогайте людям. Поэтому. Когда вы что-то делаете, когда у вас есть какой-то продукт, ваша задача – как можно больше провести личных встреч. А это – практическая психология. Тут вы узнаете, а что у людей болит, а какие у людей отмазки. Там вы прокачаете свою уверенность как эксперта. И тогда, когда вы пройдете 100-200 консультаций, да-да-да, тогда у вас наработается опыт, уверенность. Тогда вы сможете уже после этого проводить вебинары. Люди, некоторые говорят, вот, а, а можно и сразу вебинар? Конечно, можно. Если у вас есть уверенность, если у вас есть уже наработан какой-то другой опыт, структура вебинара, делаете рекламу, приглашаете людей и проводите. Но это будет потом. Дальше, что я бы хотела сказать. Не рыпайтесь на все сразу соцсети. Возьмите какую-то одну соцсеть. Нравится вам Инстаграм? Развивайте Инстаграм. Пройдите курс, пройдите обучение. Да, продвигайте свой бренд, но не парьтесь вы только на продвижении своего бренда. Никому сегодня не важно, сколько у вас количество подписчиков. Сегодня важно, сколько у вас покупают ваш продукт, то есть это ваши целевые покуп... эти... ваши клиенты. Я это столько наломала дров, столько наступала на грабли, и на эти гивы заходила. Ну, там у меня там больше 10 тысяч. Сейчас вот 9 подписывались, потому что приходят за подарками, потому что приходят за какие-то халявные эти... Ну, это же не мои целевые. Но я это все прошла, да. И я сейчас знаю, что и в, в Фейсбуке, и в Инстаграме есть нормальные, качественные способы продвижения. Это таргетинговая реклама. Вам нужно четко понимать свою аудиторию. Вам нужно четко понимать, что люди хотят да, нужно поучиться. Не просто умные фразы, моя, моя целевая аудитория. Здесь нужно погрузиться в эту целевую аудиторию. И вот почему я сегодня по сути выступаю? Как продавать? Почему люди боятся продавать? Так вот, смотрите, вывод, я да, делаю нашего такого э, сумбурного, может быть, эмоционального эфира. Если вы зашли в интернет, и продаете свой продукт, и вы уверен, уверены в этом на, на 100%. Если вы знаете, для кого вы продаете, вам нужно точно понимать, для кого вы продаете. Вы уже прошли какой-то курс, какой-то коучинг. Кстати, у нас есть месячный коучинг, где мы полностью ведем до первых результатов. Там мы настраиваем вашу, ваш чат-бот, показываем вам, как и обучаю вас, как продавать не впаривая. Задавая открытые коучинговые вопросы. Ставлю вас на первые рейсы и дальше вы идете. Ну, кстати, скоро я закрываю этот продукт, потому что я полностью перехожу в отдельное свое направление, которое занималось этим уже около 10 лет. Тема будет только на саморазвитие, Как такового бизнеса там не будет. Будет только внутри программы тот, кто захочет чем-то заниматься. А так я не буду распыляться, потому что это тоже, кстати, важный момент не распыляться на разные программы, потому что ты и кузнец, и жнец, вот как я сейчас помогаю и тем, и тем, и тем, наработала кучу отзывов, тысячи отзывов, а нужно что-то делать, собрать в одно и не распыляться. Так вот, я взяла временно, вот, год работаю с коучами, психологами, консультантами, потому что мне обидно, что столько людей умных, разумных, образованных, могут помогать другим людям, но они боятся, они тупят. Так вот, одна из моих учениц сегодня выложила интересный пост, но нет никакого призыва к действию. И вот я и сделала втык, пинок, и вам сейчас тоже его сделаю. Ну, как пинок, это все условно. Смотрите, первое, если вы не продаете, даже если знаете, что надо продавать, задайте себе вопрос, а нужно ли вам это Все. Нужно ли вам это все? Может быть, вас устраивает ваше нынешнее финансовое положение. Может быть, вы кайфуете от того, что вы занимаетесь, там, я не знаю, с детьми, с, с, с мамой, за мамой ухаживаете, ребенка вы выращиваете. Да? Может быть, вы кайфуете от того, что вы просто жена и вам не нужно самореализоваться становиться женщиной. Может быть, вы мужчина, и вас устраивают те копейки, ну, не копейки, может быть, тот доход, который у вас есть, вас устраивает. Может быть, вам не нужно стремиться помогать другим людям. Потому что, как бы ни звучало вот, громко это, да, там, миссия, предназначение. Вот скажу на своем примере. Мне только 60 лет, и я не стесняюсь этого говорить. Я много чего не умею, мне нужно многому учиться. Я постоянно учусь и вкладываю в себя. И я прекрасно понимаю, что все в мире развивается, надо успевать. Поэтому те, кто говорят, что я технически там трудно мне, мне тоже нелегко. Где сама разбираюсь, где прошу помощников. Но, но все равно нужно в чем-то разбираться, и там ковыряться, и YouTube открывать, и инструкции читать. И, и возиться, и, и, и, и там какой-то, не сохранилось какой-то, там, э, сатья, и что-то еще, и плачешь, рыдаешь. Да, как вы хотели? Поэтому это нормально. Так вот, я про себя хочу сказать. Мне, по большому счету, в общем-то, уже можно почивать на лаврах. За свою жизнь я достигла достаточно, чтобы жить и кайфовать. У меня есть все необходимое, чтобы... Радоваться жизни материально, духовно. Я помогла уже сотням людей. Мне уже можно не париться, мне уже можно никуда не бежать, не mm -hmm. развиваться в этом интернете, не искать какие-то новые тренинги. Не в, не в, mm -hmm. в общем, ну не париться, короче наслаждаться со своими розами, путешествовать. У меня есть источник дохода, который меня вполне устраивает. Но я для себя думаю, ну и хорошо, ну не буду я больше заниматься. Не буду я познавать новое, не буду я прокачивать свои мозги, не буду я любопытной, потому что самая главная эмоция, которая развивает нас, кстати, скоро будет еще мастер-класс «Как управлять своими эмоциями» про эмоциональный интеллект. Так вот, самая главная эмоция, которая двигает нами как людьми, это любопытство, это интерес. И вот если я не буду использовать эту эмоцию, не буду развиваться, что будет со мной? Ну да, я буду медитировать. Ну да, я буду наслаждаться, кайфовать. Но я буду деградировать. Понимаете? Я буду стареть быстрее. Я не буду так, у меня не будет такой быстрый... Э, такая скорость приключения нервных процессов. Вы знаете, да? Торможение и возбуждение. То есть человек, если быстро говорить четко, структурно, это говорит о том, что у него хорошо с головой, с мозгами. Хотя разное. Если гипноз проводишь, то там нужна другая плавная, спокойная речь. Так вот, я про себя думаю так, а зачем мне деньги? Я себе отвечаю так: вот такой-то доход, значит у меня мне нужно что? Я улучшу вот это, я помогу вот этому, я куплю вот это, я большему, значит, если чем больше доход я про себя говорю, тем больше у меня э, команда людей, потому что я сама ну, не справлюсь с большим масштабом. Следовательно, я помогаю людям, которые будут в моей команде. Которые будут тоже кормить свою семью, своих детей. Правильно? И вот вы подумайте, зачем вам то, что вы делаете? И если вы ответите себе на вопросы, вам страшно продавать? А что такое? Ваш, значит, продукт не тот? Значит, услуга ваша голимая? Правда? Поэтому интеллигентные люди, умные люди, они, у них больше каких-то комплексов. Но если, друзья, вы хотите продвигаться дальше, быть полезны людям, и если вы уверены действительно в своем продукте, и вы прошли тренинги, вы прошли какие-то обучающие программы, и начинаете делать, и у вас не получается, задавайте вопрос, а что я могу сделать еще? Технически не получается. Открывай Google. Я никогда не забуду, когда я мне объясняли, объясняли, как работает эта камтазия, а я так и не въехала. Ну, ну туплю я. Я помню 10-минутный ролик, я, наверное, полдня его, если не целый день, его там останавливала и разбиралась. Ну да. Ну и что теперь? Потому что я точно знаю, что если я остановлюсь, значит, я буду деградировать. А мир сегодня, ребятушки мои дорогие, идет на развитие, наверх. Вы думаете, просто так... В, украинский, в украинской Верховной Раде вкинули вброс, что будут стерилизовать социальщиков. Мам, которые рожают много и, и так далее. Кто об этом слышал? Вброс такой же прошел. А я знаю, почему он прошел. И коронавирус, между прочим, не просто так. И нас эту нам эту раскручивают. Нет этого вируса. Нет такой пандемии. И вы многие это знаете. Нас одели, нам одели намордники, чтобы одеть на шейники. И пора вам это уже понимать. Так вот, стерилизовать будут те, кто не хочет развиваться, не хочет за себя беспокоиться. Ну, а те, кто постарше, конечно, вас уже не стерилизуют. Но если вы не будете заниматься собой, не будете сами о себе заботиться, потому что пенсию могут отменить. Вот сейчас ее поднимают в Украине. Выборы скоро. Ну, как вариант. И в других странах. Там тоже не так все в шоколаде. Я работаю со всеми странами мира, общаюсь со многими, очень многими клиентами из разных стран мира, не просто из Ютуба узнаю. Там тоже не все в шоколаде. Так вот почему сегодня такая у нас пандемия типа, да? Попробовали, ага, люди на мордника ходят, он по улице. На и вкладывают нам, вкидывают в голову. Знаете, да, информационно-психологическая операция. Это зомбирование людей. Кстати, посмотрите фильм «Плутовство». Вам очень поможет немножко включиться. Так вот, задайте себе вопрос. Если я боюсь делать новое, боюсь продавать, значит, у меня и так все Хорошо. Мне не нужно показывать своим детям, своим внукам пример. Пусть они сидят там, учатся, играются. Я им там куплю планшетики, там, еще чем-то куплю. Ну, как бы, живу и живу, да. Мне муж принесет, мама принесет. Там, какое-то пособие вам придет. Ну, вот, да, я говорю про осознанность. Зачем вы детей родили? Чтобы что? Так вот, подвожу итог. Продавать, ребята, чтобы, чтобы у покуп... чтобы вас покупали, нужно продавать. Если вы стесняетесь продавать, значит ваш продукт галимый. Не галимый, нормальный? Но если он нормальный, и он помогает людям улучшить ту часть жизни, которую, на которую настроен ваш продукт, тогда что вам еще мешает? Ага, вас будут обсуждать, что-то показывать, рассказывать? Такие люди были, есть и будут. Их полно. Ориентируйтесь на тех, кто адекватные, кто нормальные. У вас что-то не получается технически? Сидите, долбитесь. Ночами сидите, пока поймете. А иначе помните про стерилизацию. Кто-то, может быть, не готов это услышать. Я понимаю. Я тут такая уже черепаха третила, умная. Вы знаете, что я работала в Главном управлении разведки в отделе психофизиологического обеспечения. Я очень хорошо понимаю, что такое информационно-психологические операции. Я очень хорошо понимаю, как сегодня нас обманывают, и мы находимся в плену этих э, информаций. Очень хорошо понимаю. И поэтому я с вами здесь, чтобы делиться и немножко просвещать вас, если кто-то этого еще не понимает. Поэтому жизнь в твоих руках. Я, Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, психотерапевт, коуч, тренер личностного развития, человек с медико-биологическим медико образованием, участник ООН, инвалид войны второй группы, участник боевых действий. Я делюсь с вами сегодня тем, чего вы, может быть, не знали. А, может быть, знали, но забыли. Поэтому, если вы сегодня хотите зарабатывать – помогая другим людям, повторяю, не впаривать, помогая другим людям, то подумайте, а нафига оно вам надо? Информации-то полно, изучите эту информацию. Что будете делать дальше? Завтра, послезавтра, через год, через пять, через десять. Какие у вас есть мысли, картинки, желания или ничего нет? И ждите, когда вирус ослабнет, когда границы откроют, Фигушки, выживут сильнейшие. Поэтому сидите и ждите. 20 вам лет, 30, 50, 60. Вам решать. Ну, а мое предложение такое. Кому интересно, сущитесь ко мне в личку. В шапке профиля есть анкета. Помогу разобрать ту вашу проблему, которая у вас есть. А, тот, кто в Фейсбуке меня слушает, здесь тоже поставлю анкету. Помогу, может быть, что-то там подскажу. Ну и скоро я запускаю программу «И служанки в королеву» и «Управление эмоциями» в этой программе. Поэтому напишите, насколько вам была полезна наша встреча. Всех вам благ, хороших выходных, классной субботы. Спасибо большое за ваши смайлики, поддержку, за ваши комментарии в Фейсбуке и в Инстаграм. Пока-пока! А в YouTube будет тоже выложена эта запись, и ссылочка будет под этим видео. Возможно, я вам чем-то могу помочь. Не стесняйтесь. Тот, кто стучится, тому открывается. Помощь будет бесплатная. Не переживайте за деньги.